Прямо за моей спиной уже четвертый раз проходит акция по раздаче средств индивидуальной защиты от китайской стороны своим же китайским соотечественникам. В этот раз китайское консульство привезло студентам респираторы, одноразовые маски, антисептики и салфетки для того, чтобы поддержать студентов, которые проживают в деревне универсиады и в других общежитиях Казанского федерального университета.